Через год уже здесь будут на нашей высоте жить люди. Будут жить, смотреть в сторону моря и благодарить. Эта квартирочка у нас, смотрите, какой формой. Очень много окон, она светлая. Где вы купите, блин, в Сочи такую большую площадь по цене копейки? Офигевшая, крутейшая студия с видом, правильно, балконом. И видом прямо на море. Объект по разрешению. От надежного застройщика. Гибкая система рассрочек. Большая территория. Подземный паркинг. Уважаемые, огромнейший привет. Только что сказал слово уважаемый, я же язык себе прикусил. И с кайфом сказал, вы себе даже не представляете. Ладно, дорогие друзья, буду продолжать. Дорогие друзья, к вами, к вашему вниманию, очень интересный комплекс. Он называется «Высота». Почему высота? Сейчас вы все это сами поймете. Во-первых, объект строится, вот он. Данный объект у нас строится по разрешению. И срок сдачи и ввод в эксплуатацию нашего объекта, это второй квартал 2024 года. Это то есть, грубо говоря, через год. Через год уже здесь будут на нашей высоте жить люди. Будут жить Смотреть в сторону моря и благодарить за прекрасную возможность купить квартиру в городе Сочи недорого. А у нас, если что здесь, дорогие друзья, квартиры от 3 миллионов рублей. Вот у нас эта опорная стена. Сейчас я иду, дорогие друзья. Надо мной это установленные специальные строительные леса. И сейчас зайду в сам дом. Это у нас комплекс «Высота» состоит из двух домов, из двух корпусов. Этот дом – корпус 1, грубо говоря. И вот там у нас далее, если посмотрим в ту сторону, это высота 2. Идем мы, дорогие мои, сейчас зайдем, посмотрим планировки, ознакомимся с нашей высотой и заценим, насколько это все-таки высота. И высока ли она насколько она досягаема? Давайте зайдем в дом номер один. Это у нас, видите, все завешено строительными лесами. И вот мы уже заходим. Это у нас входная группа. Сейчас сразу вот так вот, сразу и не понять. Почему? Да путь просто, потому что пока это все строится, сложно понять и представить. И давайте пойдемте заходить в дом номер один, смотреть, что у нас здесь в наличии по наличию. Но в первую очередь тут, конечно же, Первые этажи интересные. Ну, давайте, к примеру, вот такая квартирка. Если вам хочется квартиру в городе Сочи с квартирой, с террасой, то вот, пожалуйста. Вот, видите, у вас вот там, вот здесь, и это ваша терраса. Нормальное расстояние между домов, хорошая видовая характеристика, и еще вот такая вот огромная терраса. То есть у вас, по сути, получается площадь квартиры, грубо говоря, ну вот, образно говоря, площадь квартиры 20 квадратных метров, и у вас еще 18 квадратных метров терраса. Офигенно! Это предложение на первом этаже в данном комплексе. Вот они, видите, типовые. Грубо говоря, 20 внутри и 10-15 снаружи. То же самое, дверь открывается, и у вас ваша терраса. Теперь предлагаю подняться повыше и посмотреть наиболее максимально интересные планировочки. Сразу же хочу сказать, то, что данный застройщик является хорошим, надежным застройщиком, который строит, сдает, строит, сдает и... Без страха и без сомнения можно брать в этом комплексе квартиры и не сомневаться то, что дом достроится. А он обязательно достроится. Пошли смотреть варианты. А теперь, а теперь, милые мои, давайте смотреть варианты квартиры в нашем комплексе высота. Посмотрим планировочки, потом приступим непосредственно уже к тому, чтобы я расскажу о комплексе. Ну давайте, вот эта квартира мне максимально нравится. Эта квартирочка у нас, смотрите, какой формой. Очень много окон. Она светлая. И если мне не изменяет память, то эта квартирка площадью... Так. Раз, два, три. Чего-то не то. Эта квартирка у нас площадью 41,7 квадратных метров. Вот так-то. 41,7 квадратных метров. Смотрите. Здесь у нас окно. Балкон. Хоть маленький, но есть он. Опа! Закрываем. Еще два окна. Хочется выглянуть из окна. Как вам видовая характеристика? Блин, море, конечно, не видно, но все же, в принципе, суть до дела более понятна. Еще раз. И далее у нас, судя по всему, здесь, хотел сказать, балкон. Нет, тоже еще одно окно. Классно, идеально квартирка планируется, и можно купить данную хату-квартиру всего-то, грубо говоря, за 6100. Где вы купите, блин, в Сочи такую большую площадь по цене копейки? Да нигде. А здесь на высоте. Следующая квартирушечка у нас очень интересная. 26,7 квадратных метров. И данную квартирочку, дорогие друзья, можно купить от 5 мульонов рублей. Смотрим еще раз, оглядываемся. Хорошая большая площадь. Выглядываем сюда, хороший большой балкон. И если бы не вот эта вот завеса, открылась бы прекрасная панорама просто микрорайона Соблевка города Сочи. Здесь у нас на районе есть Буквально в двух минутах ходьбы от данного дома магазин «Пятерочка» магнит. В общем, здесь всего полно, потому что район обжитой. Это такой хороший, качественный спальник. Так, следующий вариант, следующее предложение. Тут, конечно, уже площадь у нас получается 30 квадратных метров, но она без балкона. Ну, зато хорошая, идеальная, большая студия. Весьма своеобразная, но хочу сказать то, что даже на такие площади есть свои покупатели. Идем далее. Смотрим внимательно. Еще одни, те же самые, 32 квадратных метра. В принципе, это у нас удовольствие без балкона можно купить от 190 тысяч рублей за квадратный метр данную квартиру и от 5 миллионов 800. 000. Следующая квартирка 26,7 квадратных метров с балкончиком. Да, вот таких вот окна. Далее здесь у нас идут большие площади. Реально, действительно, такие прям большие-большие. И которые можно объединять, они уйдут под объединение. В общем, сейчас, видите, здесь под объединение пока разгорожено, не до конца вам суть до дела понятно. Это мы находимся в корпусе 1. Если я спущусь этандржом ниже, все станет понятно. Но в эту сторону, я думаю, вам, наверное, квартирки неинтересны. Так, давайте, пока хожу, буду рассказывать по самому комплексу. Сразу же, этот комплекс у нас жилой комплекс «Высота» — это два современных стильных дома. Данный застройщик Отличается тем, что он делает очень качественно свои дома. Отделка подъезда – это просто вернисаж какой-то. Потому что в подъезде он складывается просто, как будто бы душу складывает. Правда. Пока я ходил по корпусу 1 жилого комплекса «Высота», я решил все-таки зайти на, на территорию «Высота Корпус 2». Вот он. Как он вам, дорогие друзья? Комплекс строится быстрыми темпами, до окончания строительства еще год. И хочется сказать, вот я сейчас сюда немножечко поднялся. Во-первых, комплекс будет очень красивый внешне. Во-вторых, здесь квартиры от трех товарищей миллионов рублей. Для, по меркам Сочи 4 миллиона рублей, это просто даром за дарма бесплатно. Это очень дешево. Ну и э, хочется еще добавить то, что все-таки это красивая концепция рядом, вокруг находящихся комплексов. Вот посмотри, вот это недоделано, вот это недоделано, он будет точная копия, как вот эти остальные. Это прям город в городе, это лофт парк, а это, извините меня, высота жилой комплекс высота. Который вовсю строится Я сейчас зайду в него И попробую вам показать планировочки А также, конечно же, отмечу то, что здесь у нас будет спортивная площадка, детская площадка Закрытая охраняемая территория Ну и, конечно же, с корпуса 2 будет классная видовая характеристика Сейчас поднимемся наверх и посмотрим, какие планировочки, какие виды И, может быть, выберем какую-нибудь недорогую, классную, дешевую квартиру Дорогие мои, я в корпусе высота, корпус номер два. Смотрите, давайте покажу вам какие-то квартиры типовые, да? Ну, как типовые? Ну, короче, как говорится, от этажа к этажу они, как правило, одинаковые. Смотрим, вот такие вот 45,7 квадратных метров, весьма интересной формы. Вы можете купить от 180 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, короче, это либо идеальная однокомнатная квартира, либо офигевшая, крутейшая Студия с видом, правильно, балконом и видом прямо на море. И очень жаль, дорогие друзья, то, что я вот из-за этой занавески строительных, да, я не могу вам показать то, что вот тут вот такой вот пирог моря. Это все пирог моря. Это прямая квартира, видовая, с прямым видом на море. Закрываем дверь. Фишка в чем этого комплекса, в первую очередь, это то, что здесь недорогие квартиры. Еще раз говорю, здесь есть варианты квартир от... Трех миллионов рублей Извините, что у нас есть от 3 миллионов рублей в городе Сочи? Да ничего толком Так, заходим, 40 квадратных метров, 43 И вот такую квартирушечку у нас можно купить Тоже от 180 тысяч рублей за квадратный метр Но зато она, извините меня, имеет Раз, два, три, четыре окна Идеально планируется, ее в принципе можно даже в двухкомнатную квартиру распланировать И из данной квартиры, естественно, вот эти вот три окна в эту сторону, это опять же море просто Вот там я начинал наш обзор, вот там разгрузка идет непосредственно строительных материалов, которые привезли сюда на комплекс Очень хочется выглянуть как-то за строительную сетку, но пока не представляется возможным а Здесь у нас имеется в данной квартире вот такой вот французский балкончик Квартирки все хорошие, правильной формы. Вот такой вот балкончику, здесь занавеска еще плотнее. Блин, фиг, куда зайдешь? Все, завесились, замуровали. Ну так, чисто хотя бы, как говорится, планировку показать, чтобы вы себя ощутили. Кто-то здесь уже купил, кто-то здесь планирует купить, кто-то... Интересант, интересуется Вот такая квартира Так, да, далее какая у нас интересная квартира Это 31,3 квадратных метра Смотрите, 31,3 и 3, 3 окна Вау, вау, ва Ну, в принципе, что, а, либо делим ее как-то в однушечку Либо оставляем студию Вот и все Следующая квартира 40 квадратных метров Вот такая квартирка 180 тысяч рублей за квадратный метр С прекрасным видом куда? Опять же, из-за занавески ничего не видно, ничего не понятно. Ну, вот примерно дырочку посмотрите, представляете, да? Ну, реально, мы как бы высота на высоте. <laughs> Высотой погоняет. Как-то так. Ну, и не забываем, здесь еще у нас высокие потолки. Более трех метров. Так, сейчас вам покажу вообще недорогую квартирку. Она 26 квадратных метров. Ну, ее можно купить за 5 мультиционов рублей. 26 квадратных метров. Вот такая квартирочка. И здесь у нас вот такой вот еще балкончик. И вот такой вот видончик. Блин, как жаль, что за навесочка мешает. Так хочется подняться на крышу. Но это небезопасно, дорогие друзья. Поэтому я сегодня делать этого не буду. Пойду спускаться, покажу вам, наверное... Чтобы вам показать да, еще такого. Ну, кроме планировок и отделки подъездов, я ничего не могу показать. Потому что планировки не могу показать, а вот подъезды еще не отделка обделанные. Это вот мы в корпусе 2. А так, в принципе, мы практически все уже увидели с вами. Ведутся работы по отделке подъездов. Вот как раз привезли строительные материалы. Поэтому скоро построятся. Ну как, дорогие друзья, с такого ракурса вы еще этот комплекс не видели. По-любому. Еще раз давайте с другого ракурса. Это, вы... Это комплекс высота. Это корпус 1, это корпус 2. Цены есть, варианты предложения от подчеркивают. Трех миллионов рублей. Объект по разрешению от надежного застройщика. Гибкая система рассрочек. Большая территория. Подземный паркинг в каждом... Почему вы думаете, такой высокий цоколь? Во-первых, начнем с того, что в этом цоколе подземный паркинг. Что здесь, что там. Ну и, в принципе, дорогие друзья, кратчайшие сроки сдачи. Ну и не забываем то, что мы находимся на райончике, который 10 минут, и вы на железнодорожном вокзале, и при езде на легковом автомобиле или на автобусе 10-15 минут вы оказываетесь на железнодорожном вокзале, Города Сочи на улице Горького. Поэтому, дорогие друзья, закрытая территория, шикарные видовые характеристики на бесконечные горы или на море. Ну и как бы высота потолков минимум 3 метра в каждой квартире. Поэтому, дорогие друзья, на самом деле все это очень интересно. Здесь будет своя собственная Котельная. Поэтому, как говорится, не замерзните ни разу. Еще раз, мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по этому дому или по этому, по жилому комплексу «Высота», набирайте меня, не стесняйтесь, увидимся. Пока, дорогие друзья. Пока-пока.